О, oh. Ветра. ой, айдероиды. за то, что я ну просто все увижу голосом потому что для меня это будет приятно и это будет означать, что, что ну вам понравился мой голос потому что я первый раз это делаю так что не ленитесь вот так да. Хорошо, да, я не делал дыры. Что мне еще поделать? А, и не перезаниматься таким образом. Да так. ладно, плохо. Это пофиг, не буду тушить это. Засраться. Так что хотелось бы пожалуй. Это клубок. Мне как у шумно, потому что мало-либо мне понравится мой голос, и вы мне задерживали или вообще у меня будет очень много подписчиков, а мне будет очень страшно. Я хочу, чтобы вы не подписались с этого вечера. Человек. И чтобы это не залетело в, ре... в реки. От... Ладно, позже. Мы не помним. Так, уж... О, попробуем вылечить человека. Я слышала на ютубе, что можно спасти человека помешли это еще вот и вот ватроса я конечно не понимаю не то или правда но проверить надо так где-то у нас песик нормально а зачем я это ладно так, он да, да, да, да, да, да, да, так, да, так. так. так, да, да, да, да, Так, да, Конечно, не знаю, должно это быть или нет. Может, это... Может, из-за того, что это незначительно. Так, надо ходить. Как мама говорила. Когда-то, наверное. Блин. А чего ничего не происходит? Почему? Да, говорите мне, пожалуйста. Пишите в комментариях, стоит ли снимать грифы с Всего что-то делать. Но у меня 10 лет! Как? Почему? И этот голос вообще не похож к реаль... реальности. И так все идет. Ну, что мне еще поделать? Думать, скажите мне! Так. Я сейчас микрофон съем. Откуда? Нечего делать, что? я не знаю а хм. может а то мне и бомбы измелись и посмотреть, какая злая хм. а это злая? нет она походу только почему почернел или кто-то даже вот бесплатные версии, которые с сайта бесплатные. Интересно, что если вот это что Sure. <laughs> Они... Оставлю в описании Так, что там у нас есть? Так Ничего интересного Стоп Почему эти детали летят? Хотя у меня нет в Почему? Скажите мне. Почему? С большой буквы. Не эм. показался ли, этот радиус немного превысил себя? Так, что там у нас еще есть? Блин. Ничего, что ли? Ничего. О, перья. Не, ну, ну. Если честно. Ooh. <sighs> Помогите мне за деньгами. Может я оставлю ссылочку в комментариях, нет. Ну есть. Можно задонатить. Ну, поняли. Не очень. Yes. <laughs> Для так, так, так, так, то так, так, так, так, сегодня И тут так, интересного? так, так, так, так, так, так, так, так, так, У меня на самом деле три О, ничь какой-то Ты чёрный это фигня вот скажите для чего? Э -э, стоп походу это не О -о -о! а меч лучше? Интерес... Э -э, э -э, это что? меч в меда? непонятно ладно, надо проверять как мне кажется, лучше. О, точно лучше! Это подгажало или что? Я не понимаю просто. Потому что это слишком странно. Дорвить или нет? Дорвить или нет?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 Это, не реально, А че а че... С... ты загорелась, блин? Как тебе потушить? А мне тушить и играть. А -а -а, что мне делать? Ничего, думаю. О, поставлю человечка. Э -э -э -э. Потому что это странно! Я запишу всего лишь одно видео с голосом. А тут такое будет. Так, не ну, побалусь, что... Фигурь, которая не любит все живое. Наверное. Так, фигурная такая, фигурная. Что Да, я хочу хорошо все итогировать. Так. Что, как я могу из это, если, если не кактива надо спать? Это логичный ли Я даже не знаю. Потому что. А эти... мои и погибли. И я даже удивлен, как тесты у меня отликовать лайками оперативки у а меня немало это. Ну как, скажите мне, пожалуйста. Потому что это очень, очень странно. Да блин. Yeah, it's a store.